Казанская юность Льва Николаевича Толстого. Толстой – это совершенно исключительная фигура в русской культуре. И ощущение, и понимание, что ты учишься в том университете, в котором когда-то учился Толстой, и не только Толстой, и другие замечательные, гениальные люди, это очень важно, потому что это рождает чувство сопричастности к чему-то очень важному и значительному. Универ ТВ 10 лет. Кафедра когда называлась телевидение и телепроизводство. Была создана в 2013 году. «Универ ТВ» был создан на год раньше. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Аделина Абдрахманова. Одобрена заявка Казанского федерального университета на запуск акселерационной программы студенческого предпринимательства КФУ в числе победителей конкурсного отбора. Отбор успешно прошли 83 программы, предложенные вузами, из 46 регионов России. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства при поддержке Миноборнауки России». Программа Казанского университета рассчитана на 500 участников и не менее 30 мероприятий в программе Могут принять участие любые студенты любых курсов и программ обучения. Цели мы поставили для себя уже давно развивать проектную работу студентов и выводить их на те или иные предпринимательские проекты. Поддерживать, наставлять, осуществлять консультационную поддержку и так далее. И именно такая краткосрочная, интенсивная прокачка идей и проектов и вывод их на презентации, питчи с последующим выходом на меры поддержки от различных институтов поддержки, таких, допустим, как фонд содействия инноваций, инвестиционный венчурный фонд Республики Татарстан и так далее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла лекция к дню рождения Льва Николаевича Толстого. О том, почему в стенах вуза его имя до сих пор вспоминают с гордостью, узнаете в сюжете Алины Красильниковой. 9 сентября отмечается 194 года со дня рождения классика русской и мировой литературы великого писателя, философа и просветителя Льва Николаевича Толстого, чьи жизни и творчества были тесто связаны с Казанью. Его биография полна интересных фактов и событий. Он был необыкновенной и уникальной личностью. Будущий писатель появился на свет в имении матери Ясная Поляна, расположенном в Тульской губернии. Родители Льва Николаевича принадлежали градской ветви старинного дворянского рода Толстых. После их смерти осиротевшие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 и не только Толстой, и другие замечательные, гениальные люди, это очень важно, потому что это рождает чувство сопричастности к чему-то очень важному и значительному. Ведь мы с вами, кто работает в университете, кто учится, мы получаем наследство некую традицию, которую мы должны передать дальше. И вот с этим ощущением включенности в традицию мы должны жить. В 1844 году Толстой пополнил студенческие ряды Императорского Казанского университета. Здесь он провел свой самый интересный интересный период жизни – молодость. В это время Толстой находился в поисках себя, искал смысл жизни и делал первые шаги в своей творческой деятельности. Поначалу писатель учился на факультете восточных языков, но из-за низкой успеваемости юному графу пришлось бросить его и поступить на юридический факультет. Однако и здесь Толстой учился не более двух лет. Он бросил университет, так и не получив высшее образование. Когда состоялся раздел имущества, и он получил «Ясную поляну» в наследство. И решил, что практическая деятельность, практическая жизнь важнее. Он оставил университет. То есть он не закончил университет не потому, что его отсюда выгнали, он плохо учился, а потому что у Толстого всегда была жажда практической деятельности. Он как гений знал, что э, нужно реализовать себя в жизни. В честь дня рождения Льва Николаевича Толстого в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла лекция «Легко ли быть молодым?» «Казанская юность Льва Николаевича Толстого». В этом году вуз подошел к празднику нестандартно. На мероприятии обсуждались актуальные темы для студентов. Какая была юность Толстого? Каково быть молодым парнем? Каково быть талантливым человеком и не знать, что через пару лет ты напишешь гениальное произведение, решающее твою жизнь? КФУ учтит память своих выдающихся студентов. Так, в 2018 году был объявлен Годом Льва Николаевича Толстого. Был проведен ряд крупных мероприятий. Так был организован ряд международных научно-практических конференций, в том числе и за рубежом. Торжественное закрытие Года Толстого состоялось в Императорском зале Казанского университета с участием праправнука писателя, советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого. В 2018 году был открыт памятник Бюст великому писателю в дворике главного здания университета. А в 2019 году в в Институте филологии и межкультурной коммуникации открыта совместная скульптурная композиция Льва Толстого и великого татарского писателя Габдула Тукая. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ -Ньюз. У самого молодежного телеканала «Татарстана юбилей» за круглой датой стоит необъятная работа и тысячи самых разнообразных сюжетов. С чего начинал Универ ТВ и каким он предстает перед нами сейчас, смотрите далее. Чтобы подробно рассказать о телеканале Универ ТВ, необходимо отправиться к истокам, зарождению телевидения в Казани. Официально точка отсчета телевидения Татарстана принято считать 3 ноября 1959 года. Именно в этот день в эфир вышел Казанский телецентр и началось регулярное вещание казанской студии телевидения в самом городе и пригородах с радиусом действия 60-70 километров. Однако этой дате предшествовал период так называемого любительского телевидения. Самая первая телевизионная трансляция в Казани состоялась еще 27 февраля года. 19... 1955 года. У основания телевидения Татарстана, как во многих других республиках и городах, стояли радиолюбители городского комитета ДОСАВ. Учебное же телевидение берет свое начало в 70-е и 90-е годы. На кадрах казанской кинохроники представлен один из фрагментов телевизионной передачи университетской телестудии. Таким образом, Универ-ТВ является логичным наследником этой традиции. Уже в 2010 году ректор вуза Ильшат Гафуров принял решение о создании университетского телевидения. В этом же году выходят в свет первые новостные выпуски на платформе YouTube, а в январе 2011 года выпуски транслируются по городскому телеканалу ITV в Казани. Поскольку телеканал изначально задумывался как основная база практики студентов будущих тележурналистов, с помощью которой уже во время учебы ребята имели возможность получать практические навыки, создалась кафедра телевидения, которую возглавляла Резида Даутова. Кафедра тогда называлась телевидение и телепроизводство. Была создана в 2013 году. Универ ТВ был создан на год раньше. И уже Ильдар Азатович тут большую работу провел. Он загорелся в день, чтобы была профильная, вот просто телевизионная кафедра, студенты которые непосредственно принимали участие в создании программ вот такой вот, такого канала. С 2012 года Универ-ТВ начал вещать в интернете. Стоит отметить, что уже тогда трансляция телепрограмм была круглосуточной. Через три года плодотворной работы телеканал вышел на новый, более масштабный уровень. Программы университетского телевидения начали транслироваться в кабельных сетях Татарстана. Ну а еще через год, в 2016 году, жителям Казани становится доступно вещание в эфире. С 2017 года телеканал транслирует в Нижегородской и Оренбургской областях, в Республике Башкортостан, а также в крупнейших вот этих провайдерах России. Тогда же Вышую школу журналистики возглавил Леонид Толчинский. Вместе с ним телеканал вышел на уровень федеральной повестки. В программах в качестве гостей начали появляться политики, артисты и медиа-менеджеры. Универ ТВ родился 10 лет назад как органическая потребность в том, чтобы у такого гигантского, большого, с амбициями университета был свой выразитель на большом экране. Высшая школа журналистики, как структура готовящая образовательная структура, готовящая специалистов, в том числе в области телевидения, видеопроизводства. Она, конечно, органически привязана к телекомпании «Универ ТВ» как своей базе практик, как к базе, где могут готовиться, совершенствоваться Будущие специалисты. Рассказав историю установления Универ ТВ, мы наконец можем плавно переходить к самому главному, а точнее к тому, что же он из себя представляет. Круглосуточный университетский телеканал транслирует в эфир как программы собственного производства, так и программы партнеров, а также качественные научно-популярные фильмы. Нишевая направленность образование, познание, студенческий спорт, студенческая субкультура и новости. Контент телеканала создается преподавателями, учеными, аспирантами и студентами университета. Авторами же и ведущими многих программ также являются ученые ученые и преподаватели КФУ. Аудитория в эфирном и кабельном вещании рассчитана на людей 30 лет и старше, тогда как в социальных сетях от 14 до 25. На сегодняшний день телеканал в Ютубе имеет более 53 тысяч подписчиков, однако немаловажно то, с чего все начиналось. В самом начале развития телеканала колоссальную помощь оказали инициативные и талантливые ребята, которые организовали тандем «Громкие рыбы». Их увлекательные и скрометные скетчи привлекли студенческую аудиторию и сделали массовый приток новых подписчиков. Таким образом, в 2020 году «Универ ТВ» входил в 60% топовых университетских телеканалов на платформе YouTube. Производственная и вещательная база «Универ ТВ» является неотъемлемой частью образовательного процесса Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Здесь собраны самые квалифицированные кадры, которые ежегодно создают качественный медиаконтент специально для вас. Когда говорят э, «университетское телевидение», то зачастую принимают за некий э, медиакорпоративный ресурс. Это не так. По крайней мере, в отношении Казанского федерального университета это точно не так, потому что университет включен в научно-образовательную глобальную среду. Сюда приезжают ученые со всего мира. Большинство делегаций, которые бывают в Татарстане, они считают своим долгом посетить старейший университет России и попадают в камеры, в объективы наших камер. Участвуя в наших программах, они создают совершенно новый контент уже глобального, общечеловеческого, планетарного масштаба. Буквально недавно возглавивший в этом году университет ректор Ленар Сафин уже успел лично ознакомиться с инфраструктурой и коллективом телеканала. Дал указание обозначить проблемы и дальнейшие пути развития университетского телевидения. От всей команды Универньюз творческих успехов и креативных идей. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!